Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «РУСТЕХПРОМ». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть филиала во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат LVSMF и пробитие чека за безналичный расчет по свободной цене. Для пробития чека по свободной цене за безналичный расчет на кассовом аппарате «Элвис необходимо войти в кассовый режим. Для этого из выбора набираем 1.1 итог. На экране появится 0.20. Вводим необходимую сумму.